Хэй, hey guys, хрутос хиэр. Um, и... я апдейтнулся. Да. Можете поздравить. Это первый цикл с... Э, версии 1.6. И... Это костер, в который кто-то что-то напидал. Вообще же. А, как же тяжко, когда... Всяческие коты мешают. А, так, я немножко поиграл. И. Вот, давайте пошраем. Сейчас у меня, конечно, состояние уже более стабильное. Не всегда есть что же делать. А вот только полков -то хочется произошло. Более деревян. Эмм. Um, апдейты принесли много чего нехорошего. Например, я больше не могу топором ломать матери. За печально. Но у меня осталось несколько, несколько планок. И я не знаю, что с ними делать. Uh, я хочу еще один сундук. Да, кстати, я не знаю откуда взялись эти длинные формы. Это, видимо, какой-то ID-шник не знаю. И давайте самое главное. Я нарубил кучу дров. Я потратил кучу времени. Кстати, по-моему, вот там уже мои деревья растут. Я не помню, я здесь еще рядом сажал, а вон там. Они просто так, довольно-таки ровно стоят. Можно предположить, что ты вот я их посадил. Но я в этом не уверен. То есть видите, раски мои тут рядом есть. Не помню, я их сажал. Но... Ладно, самое главное. А самое главное, это у нас получение угля. Я построил такую огромную пирамиду. Здесь все из дерева, все забито. Значит, все это только здесь. Не совсем все. Сейчас, а, каждый кусок дерева будет в конечном итоге превращаться в кусок Так, тут у меня нет... так Внизу а, здесь костер будет. Как мы его будем делать? А, так. <с -плей> Я надо вообще вспомнить, как его делать. Ну нам надо Стартер. Да, кстати... Ой, чип... А-а-а... локализовали! Я это... Случайно <свечный> заметил, вообще, на самом деле. Но, ну, нет, нет, нет, нет. А теперь надо валить потому что это на крыше все загорится делаем топу валим а еще я вроде как позвал нас а он будет с текстами играть только он тормозит в тп и в ВТП. И... ВТП. что вообще происходит? Эй, блин, пусть дерево сгорает. тушим, э, тушим, тушим, тушим, тушим. Эй, эй, эй. Оп. Тут что-то до... Так... еще ночь наступает ну Но, парни все плохо я почитал на Вики и все должно было быть так как должно было быть в общем. а здесь все плохо да еще 18 hour operation cycle in game time, not real life time что не просто дерево дропнулось из так я же говорю, вообще плохо скажи порт надо сначала придумать 138-58 51 52 и нефть болеть у меня Это только мне позволено. Ой да ладно мы... А где бля Я такой кривой кривой капец Я бы что-то ввел 263,50, там, ну, я не, я не услышал первый раз, ввел 50. А как настроить Smart Moving на этот, на, на, нормал? То есть не на нормал, а на Easy. Всем это грид какой-то а вот прикольно нажал в 9, и 9 мне какой-то мне грид какой-то появился это надо на файдом с такой херню делать он чанки показывает эм, так О. ладно давай по-факту это дерево сложить Но в общем, не пропадет, у него пару часов уж. так в общем, эксперимент, ну, вот как раз выросли еще по mm. да. ну, В общем, сейчас его я подожгу и посмотрю, что будет, конечно. Вообще, на самом деле, я уже довольно-таки немало нашел странных вещей здесь. Во-первых, из маленьких камешков должна под труда. И это единственный способ получения руды. А черка делается только опять же из металла, который, который делается из руды. То есть мне нужно.. Мне нужно получить труду сделать Также не могу думать и делать Ну тут Нужно попать труду и сделать до лото Потом обработать камни и сделать печку. Вот конечно, можно сначала сверху сделать, но и это непродуктивно. Потому что и... Подже с... будет, а, точнее, будет... на боевую... Как его на Б? Посмотрите. А, что, до чем... Ну, -у -у... не помню дальше. Бу, Бу ну, в котором железки плавится. Э -э -бу. ну, там буратино, может, там бумажник. Ну, придумай уже. Ну, ты уже сам придумал. А чего? Я? сделано либо... а. может быть над этой землей заставить вообще раньше вроде бы это обязательно был или что-то так а потом помнишь когда мы с тобой играли мы не вставляли землю М -м да, мы заставляли. Мы точно заставляли. Нет, да. Нет, да. Нет. Я помню. Я тоже. Когда мы играли. Я не голов... помню, когда мы играли, но я помню, что. Мы не Ты еще не говорил. говорил, не ломай землю. Моя земля не трогай землю. Ну, пожалуйста, я... Ну, ты приближается давай позвоним денч ну в общем можно было черни, чернить сделай денч Там не просто по факту надо кровать вообще тебе надо сделать кровать а чтобы сделать кровать вроде нужны планки нужны планки это у нас и есть Ой, блин, надо Здесь какие-то вуярн есть, может из него можно делать ву. Тебе, то, что, что Вуярн э, вроде как. Сейчас я, я знаю, как это переводится, но мозг не работает. И про но про шерстяные нитки. Из них можно взять кровать. Где -то, у тебя сундуки валяются? Нет, два сундука. В одном из них ну, тогда. Все осталось планки сделать. Планки -то То есть. Взять. есть. Планки а сделать. вот они. Да, да, да, да. Ой, так еще надо сломить. можно на ковер сделать. дай мне одну планку. Сейчас. У меня тут такой мега-сложный. Ах Я же сделал кровать уже. Да ладно. Будет три кровати. Да, на мою жирную тушу Пожар, пожар хавчик. Да, надо бы Давай ты еще займешься жаркой хавчик, а я займусь добычей надо хавчик. Надо И... хапчик. Да, хавчик. Да, кстати, во время исследования я тут нашел помидорчики, перчики, ячмень. Хменчики. Дура, ячвинчики. Не <с Innovative> послушал блинчики. Хочу блинчики. Мне ломайте ломинте. Потому что я не высокий. Вообще. Мне надо нервить. Эй! Ты угоролся! Че? Я тут знаешь, как неудобно, блин, сейчас одной рукой себе вообще. Давай тебе инвентарь филирную. А, чтобы ты просрал стакиды. Ну. И. И кучу остального крутого барахла. Да у тебя нет крутого барахла, не на читерину. Ну, на самом деле, крутого у меня нет, но у меня есть куча барахла. Ну, я сейчас на читеринное уберу. Да кто Ч, запихать в тебя пару кусков хавки? Mm -hmm. И с собой тоже. <coughs> <coughs> mm -hmm. Эм.. ты? здесь Да хрен знает. Может эндермен решил, что там нужна дыра. Сделай, Миха. Как они, кстати, делают? Месси? Кто их назвал мечи? Мечи? Мечи. А нам для крафта нужно глины, горшок. Я, конечно, не помню, какова была жизнь в средневековье. Ну видимо это детали. Эй, не мешай моим рассуждениям. Но по-моему, для них нужно кожа. Сам прикол. Ладно, глиняный горшок. А почему? Ладно, глиняный горшок. Глиняный горшок делается из глиняного горшка. Гениально! Что делать глиняный горшок? Нужно взять глиняный горшок и соединить его с ножом. Блин. А где мехита? Ну у тебя же нет, Блин, Я не 2014. <свист> <свист> <свист> так, а что реально не <свист> На самом деле надо все смотреть. Чеснок, Эй, почему у Хавки нет ножа? Мехи. здесь хоть что-нибудь происходит. Знаешь, походу реально, Здесь это хренкин не горит. Так что я ну, предположил, что она просто земля будет. А ты подождал уже 18 игровых часов? Ну, как ты мог, наверное, заметить, кто в принципе не горело. Тут загорелось сразу, а это не горело. А, важно. ты. чтоб не подожди. Там просто блоки горели, и вот, как ты просто берешь и поджигаешь, они горит. Не, понял, а тут этот эм, здесь уголь. Ты не видел уголь? Что? Или я, я опять туплю? Ты же видел там уголь? Нет. Тут уголь. И э, опять меня... Слушай, так, ну, раз мы раз не нашли. В чем проблема? Я полагаю, когда пойти еще порубить трубы, у меня скоро леса тут не останется. Кстати, уже не осталось. <свёк> ну что, я пойдем порубить две дырочки заполнить, им можно будет в принципе начинать. Да я хочу, чтобы сразу было много. Это вообще -то. Я просто так думаю, уголь он нужен на протяжении всей игры. Ты он нужен. Он просто нужен. И поэтому. зачем нам? Вот... О, ура! <св> Наконец-то одно дерево. В общем, ну что, идем рубить? Yes. Ага. Команда есть. Прикольно! Я здесь нашел кальмар, <свят> и с них выпали кальмары. Вот он мой лес, который я буду рубить. Его на самом деле очень мало осталось. Вот, вот эти поля все, что видите, здесь все было елками. Короче, А сейчас <свят> здесь поля. И это щитка. А представь то, что в реале такая же хрень была так все так и было только поля были несколько больше и в целом конечно здесь есть куда-то дальше идти это уже это уже реально далеко это капец в общем рубила куча дерева в общем принципе то же какая была и здесь этим временем во первых эти деревья начали вырастать потихоньку а вторых и вот он, чей уголь. Смотрите, мне надо забрать землю, чтобы не было чем закрыть тот шар А еще... Ой, у меня лопата сломалась. Что-то там Баги? Да, я думаю, это не баги, это просто. Нет, из-за того, что я скрафтил, у меня не показалось, типа, что крафт правильный, но я его забрал из крафта. А -а -а. это уже не соответствие клиента и сервера. Так ты можешь хоть себе все рецепты с клиента удалить, при этом можешь выкладывать формочки в, в крафте и вытаскивать... А, из ну, не вот растет, растет. Нам, скорее всего, нужно найти б... друга бьем чтобы находить нормальную руду. Да, я тоже об этом думал, мне кажется, обьем в этот не особо хорош, потому что я весь лес здесь вырубил. Если бы просто такой такого типа руды нет, в принципе. Если ты был бы вак, его бы или в 12-й версии, так что. Да так почему 12? -й? Ну, пред... до этого был 1-й. А, ты про это Ну, как минимум 77-й пофиксили. я теперь по-моему все таки день 30 минут Рояле и угу. потому что он длится уже как не знаю что очень долго вашу смотрищик возьми через подпись Да помедиемся, что все будет то. Неприличный, ты пошли. Давай, Да, я забыл, что надо было поесть перфойт снова. А тут так поспешишь, сдохнешь. Да, прям так что реалистичность? Ре... Да, вообще реалистичность. <laughs> Просто но на капец. самом деле да. счет голода хреновых сделан, потому что, а суки, ты сутки не ешь, ты дохнешь. Все. Ну. Абсолютно не то, неделю можешь не есть. Конечно, не будешь себя здорово от этого чувствовать, но не жду. Я если 12 часов не ем, я уже не здорово себя чувствую. И я ем в первый раз. Я себя нормально чувствую. Как же умело так братья от Ну что, теперь наконец-то можно занизать печку сам а, такой вот там такого бумаг, бумаг Вечерами. Эмммм, геймки, yeah. что не фиксирует. Небанка Так теперь засовем сюда геймки. Мясо. Олкай. Теперь просто немного подпишем. так, Окей. А, мы тут пожарки, пожар пожарки, Это не умеет забирать уголь это надо сложить на пол блин я хочу ползать из обычных планов а нам до этого далеко Это красный песок, это очень красный песок. Это какого-то хрена на четырем топором. <къех> а, ну, я пока лень его убирать. А, не лень был Ага. В общем, мы пытаемся делать бутылки. Как идет? Нет, Это что Она делается из. ФАК. Nee, шлем не черной не... бронзы. Ч Че, шлем черной бронзы? Ты посмотри, какую у него иконку. Um... Это же шлем Гранд Маршалла. гляну черную бронзу. Черная бронза, где можно это найти? А вот вижу. Ваг бронз. Ну да, есть такие. С этого... Медленно гнить. Хотя а мне не почему-то напоминают либо Террарию, либо Дарк Соус. Этики ты чай, это шлем Град маршал Да, я сделал три бутылки. Не понимаю, а вот это. Они же сорс берут. А, они же сорс не берут. Или берут. Я не помню. Я не Дай мне одну. Я попробую. Ты сам сделай. У тебя есть песок? как ты не сложно найти его? Что... Это... Эй, бит. Ты избегаешь. Ты вообще при бесс... быстрее Опа. Эй! Это ты первый обвалил. Не ломай мой водопровод. Ладно. В общем, мы, типа, собрались идти в поход, искать лучшие миры. Лучшие... Миры? Так, что... Это нож сделать. Лучше парчик. Руками. На руках. Ты не скрафлиш? Ты можешь ты не а сейчас Кайок и спать ч ну ладно собственно мы уголь получили хак пожарили я думаю на это стоит заканчивать все ну а мы приключили могу идти про прогресс чё Могучи прогресс. Да, просто охренеть прогресс. И по идее <къех> это. Да. По <Пойди>, идее, здесь уже <къех> это хрень <къех> просто покупает. Что случилось. Не ткать. Ну, Знаешь, Нафиг тебе три бутылки, когда вот мне бы хватило одной. Да ладно. Ну, не, конечно, да, если ты в походе и возле места, где нет воды, это, это хорошо. А если у тебя вода повсюду, но ты не ходишь в ней стоять, ты можешь просто взять бутылочку, наполнить ее. Да, ну скорее всего походу все же будет отсутствие воды. Ладно, тогда я себе тоже сделаю воды. Придется жраться. Не слишком хорошо Может, придется ужираться? Тут, тут пиво и <смех> Ром. Виски, зачем это дерьмо? Как зачем ужираться? <смех> <смех> <смех> да вашу ж мать опять мо дерево. Всях горит. Деревчах. Mm -hmm деревья все он сейчас все бог он, надо, бороться, надеюсь все все блин плетись по идее здесь должен дым. Нормально будет Должен быть дым. Все дымись, дымись. давайте просто надеемся, что все будет. Можешь дать пару угля. Ни всего пару угля. И на этом все.